Илла Владимир здравствуйте. Сегодняшняя тема – настоящее и будущее. Бывает так, что мы расстраиваемся абсолютно по разному поводу. С кем-то повздорили, на работе неприятности, в семье скандал, какие-то разбирательства, какие-то ссоры. Произошла какая-то неудача, некий сбой в планах, и мы начинаем нервничать, переживать, падаем в отчаяние. Делаем очень опасное предположение. Мы считаем, что в этот момент решается наше будущее. Буквально минуту назад вы были уверены в том, что ваше будущее прекрасно и безоблачно. Вы были уверены на сто в том, что все будет хорошо на ближайший час, на ближайшие годы. Вы просто знали, что все будет прекрасно, поскольку вы в хорошем настроении, вы уверены. Вы верите себе, верите людям, верите в свою мечту и прекрасно видите поставленные вами ранее цели. Но что-то вдруг произошло, вы потеряли некий настрой, и вы разочаровались, вы разозлились, испугались, разревелись, все что угодно могло произойти. И в этот момент вам кажется, что все рухнуло, что теперь нет будущего, да и настоящего-то, собственно, уже тоже не существует, как вам кажется. Задумайтесь, возможно ли такое, чтобы реальность здесь и сейчас мгновенно изменила на месяцы, на годы вперед ваше будущее. Это невозможно. Никогда не думайте, что какое-то всеминутное расстройство, любое состояние ваше, которое не контролируется, будто какой-то скандал, нервный срыв, Апатия, разочарование, лень, оно не поменяет ваши цели. Оно не испортит вам будущее, максимум на час или на полдня, но от силы на день, на двое, если вы впадете в некую депрессию краткосрочно. Но это никогда не расстроит ваши планы и никогда не расстроит и не сломает вашу мечту. Не бойтесь, что ваше сегодняшнее настроение изгадит ваше будущее, так не бывает. Невозможно сейчас испортить завтра, если вы только планомерно к этому двигаетесь, если вы изо дня, в день, из месяца, в месяц ломаете свое настоящее, тем самым ломая себе будущее. Но ну, если вы просто на минутку или хотя бы на день расстроились, что-то пошло не так, не переживайте. Все, что впереди было задумано, сбудется. Жизнь так не меняется. Это не фильм. Это от этого кадра почти ничего не зависит. Не пугайтесь, не бойтесь. Переживете спокойно, вы успокоитесь. К вечеру, либо на утро, вы все забудете. Вытрите слезы, вы высморкайте свой любимый платок. Подойдете к зеркалу, улыбнетесь. И теперь вдруг будущее опять вам улыбнется, верно? Это говорит о том, что мы очень боимся за завтра, переживая в сейчас. Но так не бывает. Мир устроен таким образом, что наша реальность естественна отражается в будущем но не сломает будущее за один час либо за один день это всего лишь перепад настроения это просто страх неуверенность лень да все что угодно спокойно переварите это в себе выпустите пар побейте посуду поругайтесь покричите повыражайтесь матом сделайте что то что угодно займитесь спортом сексом выпустите пар после того как вы Успокойтесь, придет понимание и ощущение того, что все прошло, что это было же мимолетное настроение, пусть и поганое, но будущее не изменилось. То, что вы сейчас напереживали и себе надумали, не испортит вам завтра. Горизонты все так же ясны и легко просматриваются. Не переживайте, никогда не переживайте о том, что будет завтра, вы просто успокоитесь и все наладится. Я вам это обещаю. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.